Чеба нет пользователей за сообщением Мне 11. Отлетают стримеры и читают Че? за популярные пасты с этой фразой. А вот восстановить аккаунт будет очень сложно. Требует много информации о себе и фото. Я надеюсь, вы сейчас не пишите это в чате. Какой-то копит...